Дело в кресло ураню, Я свет руками заслоню, И буду плакать долго-долго, Вспоминая вечера, Когда не мучила вчера, и не томили цепи долго, И снова властвует Богдан. Снова странствует Зинбад, и от египетской земли Опять уходят корабли, опять уходят корабли. Водила моряков в пещеры джинов и волков, Хранящих древнюю обиду и на висячие мосты С пустем на красные кусты, На пиргоруну Аль Рашиду, И снова властвует Багдад, И снова странствует Синвал. Когда-то был твоим, я был покорный пилигрим. Когда же, боже, как чисты и как мучительны мечты, то что же раньте, сердце раньте, сердце раньте, и снова властвует Багдад, И снова странствует Синбад, И от египетской земли опять уходят корабли, опять уходят. Села в кресло уроню